Свежая рыба. Где купить свежую рыбу в Воронеже? Папина лавка предлагает свежую рыбу. Папина лавка – это проект, созданный для нас и вас, который заботится о нашем здоровом и качественном питании, чтобы вы получили из первых рук вкусные, качественные и свежие продукты с доставкой на дом или в офис. Папина лавка предлагает треску и камбалу. С Белого моря с рыболовецкого судна, потрошенный без головы, на льду в течение трех суток с момента вылова доставляется треска и камбала. Форель, выращенная в чистейших природных озерах Карелии, питающейся натуральным рачком, доставляется через двое суток после вылова. Вылов Нерки ведется родовыми общинами малых народов северо-востока нашей страны. Нажимайте на кнопку «Заказать». Подписывайтесь на канал, мы рады всем. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.